Друзья мои, всем привет! Сегодня мы с вами находимся в самом центре Сочи. Позади вот нас художественный музей. А сразу за ним располагается клубный дом Верди, отель 4 звезды, в котором появилось два номера с выгодой 20%. Если мы пересчитаем это в деньгах, то в первом номере это выгода 5 миллионов, во втором номере это выгода 7 миллионов. Пойдемте их посмотрим. Я думаю, кто был в Сочи, понимаете, Одна из самых лучших локаций, самая, самая востребованная, номера сдаются в Верди от 12 тысяч в сутки и до 18, средняя сдача 15 тысяч. Для чего, в принципе, нужны данные апартаменты? Во-первых, владеть недвижимостью в историческом центре Сочи, это просто престижно, это коллекционная недвижимость, которую можно передавать по наследству. Во-вторых, это очень достойный, пассивный доход от сдачи в аренду. В среднем окупаемость здесь составляет 10-12 лет, что по рынку Сочи это хорошие цифры. В-третьих, вы можете сами приезжать, отдыхать, кто там участвует, особенно в различных конференциях, которые проходят у нас именно в Хаяте. До него идти здесь буквально ну, метров наверное, 70-80, либо 2 минуты. Ну и вот наш сам клубный дом в Эрби. Пойдем посмотреть. Так, вот такая у нас милая, уютная, группа. Прекрасный, вежливый, компетентный да. персонал. Кстати, вот девушка по имени Ангелина подтвердит, что на сегодняшний день номера раздаются от 12 тысяч в сутки. В среднем в среднем это 15, и у нас с вами стопроцентная загрузка. Все верно? Все верно. Вот то он скажет что мы опять что-то не договариваем тут как говорится все прозрачно и открыто все верно. пойдемте смотреть номера как вы видите, он полностью готов сдается подобный номер от 15 тысяч в сутки на сегодняшний день все расписано до конца октября то есть здесь у нас с вами двухспальная кровать две тумбочки ну, в общем классический отельный номер здесь есть кухонная зона с хорошей техникой. Санузел. Славный, кстати. Цена его была 47 миллионов. На сегодняшний день можно купить за 40. Выгода составляет 7 миллионов. Пойдемте смотреть следующий номер. Самый выгодный номер в апартаментом комплексе «Верди» 37 квадратных метров распланирован в отдельно спальную зону, кухню-гостиную. Цена на сегодняшний день 34 миллиона пятьсот тысяч. Ваша выгода составляет 5,5 миллионов. Напомню, сдаются подобные номера от 15 тысяч в сутки.